всем добрый день сегодня у нас будет битва трех мышек угрин для этого сейчас мы подготовим поле для жизнедеятельности а более конкретно все мышки у нас заряжены установлены аккумуляторы батарейки и сейчас мы в стандартном программном обеспечении проверим их функциональность и данное программное обеспечение которое вы видите сейчас на экране сделает нам вердикт по данному типу мышек окончательно вы определились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 Вторая по счету, которая была произведена, вес 80 грамм. Третья мышка, которая была изготовлена чуть позже, 93 грамма. Есть здесь модификация данной мышки. Помимо того, что раньше она сообщалась только по 2,4 ГГц. Сейчас появилась такая же версия вместе с Bluetooth для двух устройств. И еще рассветка поменялась. А именно три варианта стало вот как исходной сейчас. Второй это синий и третий красный. и Четвертая мышка, которая есть у Green, которая тоже появилась совсем недавно, которая также может общаться с двумя устройствами. С первым при помощи 2,4 ГГц, вторая при помощи Bluetooth. Так, ну и давайте приступать к тестированию в программном обеспечении и смотрим результаты. Да, кстати, происходит тестирование, ну, во-первых, определение в ДПИ. Для этого достаточно провести мышку в одном из направлений, где-то там 30 сантиметров. Второй вариант, это надо с ней пробегать 10 метров. По коврику либо еще какому-то устройству ну и окончательно там 4 по моему тестирования все это было результаты чтобы не затягивать время ну и тем самым продемонстрировать уже окончательные результаты итак приступаем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 продемонстрировал возможности трех мышей у грин, которые выпускались постепенно, начиная с первой мышки, которая нету в наличии. Дальше идет вторая мышка. Она маленькая, третья, это похоже на 705 Logitech M705. Ну И последний четвертый вариант, которая тоже имеет аргуническую форму, но чуть длиннее предыдущего варианта, также может быть использован для различного назначения. Но основное назначение это офисное назначение, но и в качестве игрового Игровых девайсов тоже может быть использован. Если учесть, что в устройствах, а именно монитор монитор, в зависимости от того, какая у вас герцовка, мышка, какая у вас там герцовка, дальше видеокарта, какая там герцовка, то слабое самое место среди этих устройств – это не человек. У него реакция достаточно слабая, так в усредненном виде. Но ее всегда можно развить. Поэтому игровые мышки смысл приобретать. И вам нужны там дополнительные клавиши и функционал для Макросов. Но это чревато тем, что могут вас заблокировать в той или иной среде, где распространяются ну, игровые типы игр. Итак, каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал, информацию вашему вниманию. Выбор, как всегда, только за вами. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.